Многострадальность ведет по серой колее, В снегов колдобенную дальность В погромность данную стране Из ребер в зданий Где жить сложнее, чем выживать В пяти панельности созданий шестнадцать грань и кровать, как удешение от будни, Побегный рот до дна в себя. Будильник семь утра по Скудо, заводил вчера тебя. Не гордость снежного масштаба, ягода. Когда зарплаты Раздали все свои долги Нам обещали, не додали, Сказали, что кругом враги Нам отдавать не привыкать, Зимбабве снова под огнем, И значит, надо подождать. И мы, конечно, подождем. Какая миссия России? Терпеть и ждать, терпеть и быть, Когда закончатся миссии, Когда мы просто будем жить. Мы просто будем жить